Производим зарядку. Два заряди уже. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой не лезет. Три. <музыка> <музыка> Высоко. А вот эти две нормально. Ой, ну попал, блядь. Пошел, пошел, пошел. Вынужденная посадка. И патронов нет, друзья. Я его не догоню. Все, короче. Акахотился нахуй. 26 патронов улетел. У меня осталось 3 патрона. А, далеко же, блядь. Не стану я больше 2, 4, 6, 8. 10 штук. Десять уток. Не будут. Эй. Хуйню они патроны я взял. баный насос. Ина сколько поднялось? Опять уток. Пяти уже. Охренеть. И патроны кончаются, ребятки Сейчас сюда иду Ко мне, не ко мне Сука Хуйня, не патроны, друзья О, поднялись утки, пошли Пошли утки, и цапли пошли И вон какие-то эти хуйни пошли Сейчас присесть и надо В лодочку спрячусь, спрячусь Сейчас посмотрим кто куда пойдет Видали сколько их поднялось там Утконосов ё сколько их пошло Обалдеть Ну чё сейчас ждем друзья Ай-яй-яй сколько их там Все, пантронтаж пустой вот высоко идут Но эти высоко Хуй Нихуя Бесполезно, короче Хуй Одна падает, падает, падает Упала одна Вот еще две идут Вот еще ой на меня идут две летят две штуки один упал есть вон она лежит Во. друзья Еще одна упала с Петра, друзья. Бомбанул Петром.